Утилизация периферийного оборудования не попадает под 242 вид расходов, если только в технической документации это периферийное оборудование не указано как входящее в состав сервера или ARM. Услуги по утилизации должны входить в мероприятия по информатизации, направленные на эксплуатацию объекта учета, содержащего виды обеспечения, которые планируется утилизировать. Создавать отдельный объект учета для услуг по утилизации не требуется. Если локально вычислительная сеть была организована вне рамок 242-го вида расходов, к какому виду расходов надо отнести демонтаж этой ЛВС? К 242-му виду расходов или к тому виду расходов, в рамках которого она монтировалась? Демонтаж – это комплекс мероприятий, которые выполняются в рамках стадии эксплуатации, то есть в соответствии с приказом Минфина 65Н может быть 242 вид расходов. При условии, что демонтаж производится в отношении объекта учета, зарегистрированного в ГИСКИ или его составной части, которая указана в технической документации и в учете в ГИСКИ, для этого надо спланировать мероприятие по информатизации и получить положительное заключение Минкомсвязи России. В данном случае, как был создан объект учета, не принципиально, но принципиально с использованием средств бюджета или внебюджетных фондов. Каким нормативным документом определено, что закупка оборудования взамен вышедшего из строя попадает под статус «эксплуатация»? В соответствии с пунктом 9.3 методических рекомендаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31 августа 2016 года номер 420, эксплуатация предполагает организованную деятельность по закупке товаров, работ или услуг в отношении объекта учета, введенного в эксплуатацию, и необходимых для обеспечения устойчивого функционирования.